Спасибо за то, что мы живем в стране счастливого детства. Больше четверти века назад лидеры России, Белоруссии и Украины подписали Беловежские соглашения, которые стали крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Десятки миллионов людей оказались за пределами родины. Повальная нищета, резкое сокращение продолжительности жизни, деградация армии, десяток гражданских войн и сотни тысяч погибших и раненых конституции СССР только сами жители союзных республик могли решать, оставаться им в составе одной страны или нет. В марте 91 -го года прошел референдум, на котором должна была решиться судьба огромной страны. И по его результатам почти 78% граждан проголосовали за ее сохранение. Почему же спустя всего 4 месяца огромная страна распалась? Законны ли беловежские соглашения с юридической точки зрения? Или политики грубо нарушили народную волю? Нет ни одного юриста, который скажет, что документы о ликвидации Советского Союза были приняты законным путем. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться в август 1991-го. В дни так называемого путча ГКЧП. Одним из руководителей которого был небезызвестный глава КГБ Владимир Крючков. Тот самый Крючков, который предал свой народ и встал на пути демократических преобразований до последнего цепляясь за власть. Тот самый Крючков, который был уверен, что спасти народ можно только сохранив Советский Союз. Известно, что это у него не получилось. Известно и то, что тогда, в августе 91-го, он сказал «Я в свой народ стрелять не буду». Таким кем же он был, Владимир Александрович Крючков? Предателем или героем? Об этом узнает лишь тот, у кого есть код доступа. Владимира Крючкова называют последним председателем Комитета государственной безопасности СССР. Но именно при Крючкове КГБ достиг пика своего могущества. В народной же памяти Крючков остался как один из организаторов августовского пуча 1991 года. Тогда все нити управления страной оказались в его руках, хотя и всего на несколько суток. Вот уникальные документы, материалы первого допроса, обвиняя его в государственной измене Крючкова Владимира Александровича. На этих допросах он говорил, что не мечтал захватить власть, думал исключительно о благе страны и никогда не стал бы стрелять в свой народ. Лукавил? Или это действительно так? Многие соратники потом обвиняли его, что он не довел путь до конца. Называли мягкотелым и недальновидным. Смотрите прямо сейчас. Кто и как развалил Советский Союз? И можно ли было его спасти? На бумаге, то есть де юра, Советский Союз до сих пор жив. Почему Крючков и члены ГКЧП не довели путь до конца, имея все козыри на руках? Здесь еще очень много вот таких подводных камней, тайн. Целый ряд сотрудников КГБ во главе с Крючковым сыгрались роль. Эксклюзивное интервью бывшего зампреда КГБ СССР специально для проекта Код доступа о том, куда делись рассекреченные архивы последнего председателя КГБ. И вот этот список 22 или сколько он появился со стороны э, органов безопасности. Быть или не быть Советскому Союзу, кто и как это решал, и под чью диктовку разрабатывался сценарий Путча, уникальные воспоминания очевидцев тех трагических событий. Не с советовались, так сказать, как быть. Код доступа. Последний из КГБ. Смотрите прямо сейчас. Легитимен ли был развал Советского Союза? Казалось бы, его распуск выглядит совершенно законно. Это цитата из Беловежских соглашений, которые забили последний гвоздь в крышку гроба великой страны. Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина, как государство-учредители Союза Советских Социалистических Республик, констатируем, что СССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование. Советский Союз состоял из 15 республик. Вам не кажется странным, что такое решение было принято главами всего трех из 15 Обратите внимание, на Беловежской пуще не присутствовали представители Кавказа. Причем они были при создании Советского Союза. Очевидно, что должны были спросить их мнение при разрушении великой страны. Депутат Государственной Думы Евгений Федоров поясняет, что если бы за развал СССР даже выступили лидеры всех 15 республик, это решение все равно было бы незаконным. Когда произошло Беловежское соглашение, этим были нарушены права, Здесь сотен миллионов жителей Советского Союза вот такими незаконными решениями. Конституция СССР давала республикам право выйти из состава Союза. Но произойти это могло только на основании референдума, то есть всеобщего народного голосования. 17 марта 1991 года прошел единственный референдум за всю историю существования СССР. Гражданам страны задавали один единственный вопрос. И 78% ответили, что Советский Союз должен быть сохранен. Неужели Ельцин, Шушкевич и Кравчук пошли против воли собственного народа и уничтожили огромную страну? Ликвидировал Советский Союз, это не только нарушение этого референдума, это прежде всего нарушение Конституции СССР, которая была ранее принята всенародным голосованием. Уже сидя в матросской тишине, председатель КГБ и один из главных организаторов августовского путча Владимир Крючков говорил, что хотел предотвратить гибель великой державы. КГБ на тот момент была одной из сильнейших спецслужб мира. Все ресурсы для того, чтобы захватить власть в стране, у Крючкова, казалось бы, были. Почему же у него ничего не получилось? И какова подлинная история человека, чья биография до сих пор засекречена? В официальных источниках о Владимире Крючкове очень мало данных. Известно, что будущий глава КГБ родился в 1924 году в Волгограде, который в то время назывался Царицыным. В своих мемуарах он с теплотой вспоминает бабушку Лидию Шрайнер. Впрочем, есть мнение, что бабушки не существовало, и ее упоминание в мемуарах лишь часть профессиональной легенды. После окончания школы Крючков пошел трудиться на завод, параллельно поступив в юридический институт на заочное отделение. Внимательный собранный студент получает повышение по линии комсомола и вскоре поступает в высшую дипломатическую школу МИД СССР, где выбирает самый сложный для изучения язык, венгерский. И уже через год после окончания вуза Крючков получает назначение в Будапешт. Крючков был туда направлен после окончания высшей дипломатической школы в 1955 году. И он уже, как, поскольку человек, имевший большой опыт работы в комсомоле, в правоохранительных органах, его сразу так сказать, назначили третьим секретарем. В Венгрии Володя Крючков и познакомился с Юрием Андроповым, который был в то время советским послом в Будапеште. Именно Андропов потом привел Крючкова на работу в аппарат ЦК КПСС, а в 1974 году назначил на должность начальника первого главного, Главного управления КГБ СССР, то есть на должность начальника внешней разведки. Владимир Александрович чем-то в этом смысле даже был похож. На Андропова они не работали. Они, как вот по-русски часто уже теперь мы используем такой глагол, вкалывали. То есть на всю катушку, так сказать, не считаясь со временем. Совместная работа с Юрием Андроповым была для Владимира Крючкова буквально подарком судьбы. Как он потом признавался, старался подражать Андропову во всем. До тех пор, пока не понял, а произошло это довольно быстро, что вторым Андроповым ему никогда не стать. 29 лет до самой смерти Андропова они были неразлучны. Как сейчас бы сказали, Крючков был человеком Андропова. Именно Андропов привел его в большую политику и доверил пост руководителя советской внешней разведки. Смотрите далее. Почему путь провалился? Что называется, они заигрались. И кто виноват в развале СССР? Смотрите сегодня. 24 октября 1956 года в Будапеште вспыхнули антисоветские акции протеста. В город вошли три сотни танков Красной Армии. Погибло около двух с половиной тысяч человек. тринадцать тысяч были ранены. Андропов четверых из младших сотрудников нашего посольства, в том числе и Кручкова, и меня, бросил в ряды демонстрантов для того, чтобы сказать, отслеживать... Какого рода требования, какие там лозунги, как раз радио «Свобода», «Голос Америки», западное радиовещание, сказать, на Венгрию, как раз возбуждало, так сказать, накал страстей. Стрельба по живым мишеням, танки, крики раненых. Эти события на всю жизнь врезались в память Владимира Крючкова. В будущем он еще увидит много крови, лично будет руководить штурмом Дворца Амина в Афганистане. Но такое как так в Венгрии Крючков боялся, что это когда-нибудь может произойти и в СССР. В Комитете госбезопасности СССР Владимир Крючков проработал в общей сложности 24 года и 3 месяца. Из них более 17 лет в разведке. Три года был первым заместителем начальника первого главного управления и затем в течение 14 лет руководителем ПГУ. Одним из самых закрытых и загадочных дел советской разведки, которые он вел лично, стало так называемое «дело Юрченко». 1 августа 1985 -го года в американское посольство в Риме приходит Виталий Юрченко и требует политического убежища. Его должность – заместитель начальника отдела внешней разведки КГБ. Юрченко сразу честно отвечает на все вопросы сотрудников ЦРУ. Начинает сдавать агентов. Среди попавших под удар есть очень ценный информатор Москвы – Эдвард Ли Говард, который помогал чекистам разоблачить сотрудника секретного научного института, передававшего в Лэнгли советские технологии. Юрченко принимал активное участие в внедрении нелегалов, встречался с ними, так как он начальник отдела, он имел право встречаться, значит, так называемые контрольные встречи проводить с агентурой, вот, с нелегалами, поэтому он многих знал. Виталий Юрченко сдал США столько важных секретов, что ни у кого не возникло сомнений в искренности перебежчика. В ЦРУ его признали настолько ценным трофеем, что даже назначили ежегодное жалование в 70 тысяч долларов и выделили двухэтажный особняк в парковой зоне Вашингтона. Юрченко охраняли лучшие оперативники. Он буквально купался в роскоши. Однако спустя несколько месяцев этот предатель сначала сбежал от собственной охраны, а потом сам добровольно, а не под конвоем, появился в Советском Союзе. Казалось, все это было частью спецоперации КГБ под названием «Перебежчик». Сообщая о второстепенных секретах, Юрченко на самом деле прикрыл очень важного информатора для нашей страны. В профессиональной среде ходили слухи, что после возвращения в Москву Виталий Юрченко был награжден боевым орденом. Ну, может быть, это только слухи. А если нет, то история с «Перебежчиком» приобретает совсем иной смысл. И операция была задумана исключительно для того, чтобы, сдав второстепенный источник КГБ в ЦРУ, вывести из подозрения американцев одного из самых ценных агентов за всю историю советской разведки – Олдрича Эймса. Это был суперагент, занимавший пост начальника советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ. За время сотрудничества он выдал КГБ 25 агентов американских спецслужб из числа советских граждан. Судя по тому, что до своего ареста Эймс еще несколько лет работал на российскую разведку, операция с Юрченко удалась. И у ее истоков стоял именно Крючков. Два месяца до путча. 17 июня 1991 года проходит закрытое заседание Верховного Совета СССР. Депутаты проявляют все больше беспокойства за положение дел в стране. Растет политическая нестабильность, экономические показатели становятся все хуже и хуже, падает уровень жизни населения, усиливается социальная напряженность. Стал большой дефицит большой с продуктами питания с Сельхозтехникой, которая не позволяла вовремя убирать урожаи, перерабатывать урожаи. Очень много предыдущего урожая КГСа пропадало под снегом. На заседании выступает и председатель КГБ Владимир Крючков. Он зачитывает доклад. По достоверным данным, полученным Комитетом государственной безопасности, в последнее время ЦРУ США разрабатывает планы по активизации враждебной деятельности, направленной на разложение советского общества и дезорганизации социалистической экономики. В зале царила мертвая тишина. Вот эта записка, заглавленная о планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан. Комитет государственной безопасности СССР не просто предупреждал. Взывал к политической верхушке страны. Запад заинтересован в распаде Советского Союза и проводит агрессивную политику в союзных республиках. Разжигает националистические настроения, щедро финансирует подрывную работу, разваливает экономику. Об этом знал Андропов об этом знал и Крючков. Почему же в ЦК КПСС тогда этой записке не придали значения? Что это ошибка, недальновидность партийного руководства или просто характерная для того времени леность мысли престарелых советских лидеров? Ведь ЦК партии к тому времени стал огромным неповоротливым организмом. Полубольной спрут, который жил, а точнее доживал свой век по странным, одному ему ведомым законам. Человек был осведомлен, многое знал. И все узнал более чем кто-либо как таковым. Но вся ситуация складывалась таким образом, что вот этот верхний доклад, который получало высшее руководство, от того, что было первоначально, могла быть колоссальная разница. Низовое, среднее звено, оно как бы боялось пугать высшее руководство. Поэтому многие моменты сглаживались. Генерал Шам рассказывает, его руководитель Владимир Крючков лично составил и передал руководству партии так называемый список Крючкова, или список 22 архив внутренних документов КГБ, которые содержали сведения об агентах влияния Запада, в том числе агентах ЦРУ, приближенных к первым лицам ЦК КПСС. И вот этот список 22-х, или сколько он появился со стороны органов э, безопасности? материал и направлял наверх, а как конкретных действий это не было. Заявление-заявление, бумаги-бумагами. Во-первых, КГБ был э, э, подчинен ЦК КПСС. То есть он не имел права контролировать просто по закону и по правилам верхушку страны. Что это значит? Это значит, работа американцев в сфере ЦК КПСС не подлежала никакой контрразведывательной деятельности. То есть «бери, не хочу». И, естественно, они этим воспользовались. Нельзя было прослушивать руководство Политбюро, и ЦК КПСС, а это еще более широкий круг, десятки тысяч людей. Нельзя было прослушивать, нельзя было заниматься оперативной деятельностью, нельзя было даже подозревать. И это была уязвимость. Создавая ГКЧП, Владимир Крючков отлично отдавал себе отчет, с какой силой ему придется столкнуться. Еще во времена Брежнева в КГБ стала поступать информация, что ЦРУ внедряет в коммунистическую партию своих агентов влияния, целью которых было уничтожение страны изнутри. Здесь еще очень много вот таких подводных камней, тайн. Но то, что в данном случае целый ряд сотрудников КГБ во главе с Крючковым несут прямую ответственность за назвал Советского Союза, это совершенно очевидно. Это, что называется, они заигрались. В апреле 1970 года Волжский автомобильный завод выпускает первый автомобиль ВАЗ-2101. Его основой стал итальянский Fiat 124 Для нашей страны это было важным событием. И состоялся этот проект благодаря европейскому бизнесмену «Аурелио Печей» – исправление итальянского завода «Фиат». Но самое интересное – этот респектабельный господин был одним из главных глобалистов того времени. В 1972 году Печей возглавил очень влиятельную и закрытую организацию – «Римский клуб». Это международная общественная организация, объединившая представителей западной политической и финансовой элиты. Именно по инициативе его членов организовался Венский институт системного анализа, который сыграл важную роль в том числе и в крахе СССР. О. Взаимному соглашению между Никсоном и Брежневым создается вот этот вот знаменитый институт, который возглавил взять Косыгина, академик Гмешиане. Начинаются разрабатываться вот эти вот проекты, условно говоря, конвергенции СССР в западный мир. То есть как бы встраивание Советского Союза вот в эту систему на принципах, ну, якобы конвергенции. Понятно, что это была обманка, и э, целая часть руководства партии и КГБ, они купились на эту обманку. Было решено вместе с предоставленными Союзу новыми автомобильными технологиями внедрить в советскую страну и рыночные идеи, не без поддержки стороны Венского института системного анализа в Советском Союзе был создан Всесоюзный институт системных исследований. Так, по-моему, назывался. Под крышей этого института действительно воспитывалась новая плеяда людей, которые потом стали в первом ряду перестройщиков в 90-е годы. Поэтому сегодня многие политологи уверены, реформы СССР 80-х годов, которые привели к развалу страны, появились благодаря так называемым агентам влияния. В то время руководство Советского Союза, ровно как и позже России, отступало неизвестно куда, сдавал геополитические интересы нашей Родины. Просто состоится ощущение, что действовали в интересах Запада. Именно Запад был заинтересован в том, чтобы развалить великую державу. Разумеется, об этом лучше других было известно и председателю КГБ Владимиру Крючкову. Стали на все лады шельмовать армию, спецслужбы и так далее, и так далее. И плюс к этому они еще дерьмом поливали всю советскую историю. То есть главное было смешать с грязью э, всю советскую историю. То есть представить э, советскую историю как э, какую-то черную дыру, э, в которой беспросветно жили э, сотни миллионов людей, страдали, мучились, значит, ходили по э, колено в крови и так далее, и так далее. Надо было людям сначала вбить в бошки, вот условно говоря, все эти штампы э, о особой кровавости, трагедийности и всего прочего советского периода, а потом с ними можно было все, что угодно делать. И на другом, э, так сказать, в полисе, вывесить им красивые фантики по поводу свободы предпринимательства, свободы выборов и так далее. далее. Ну, дай бог, чтобы люди потом еще раз не обманулись. Поэтому я считаю, что все тогдашнее руководство Советского Союза, включая Крючкова, оно несет прямую и главную ответственность за гибель Советского Союза. Смотрите далее. Кто на самом деле отдал приказ о создании ГКЧП? Соображение было одно – подставить их... за две недели до путча, 3 августа 1991 года. Мало кто помнит, что идея введения режима ЧП фактически принадлежала Михаилу Горбачеву, создавшему еще в марте 1991 года Комиссию по чрезвычайному положению, куда, кстати, вошли и многие члены будущего ГКЧП. Практически никто не знает, что Михаил Сергеевич на том же совещании поручил руководителям своего аппарата и силовых ведомств, КГБ, МВД и Минобороны разработать те самые соответствующие мероприятия. Негласно, хотя и большого секрета из этого никто не делал. С 7 по 15 августа Крючков неоднократно проводил встречи с некоторыми членами будущего ГКЧП на секретном объекте первого главного управления КГБ СССР. Отправной датой начала путча можно считать 15 августа. Именно в тот день члены правительства забили тревогу. В тот день газеты «Правда» и «Известия» опубликовали проект Договора суверенных государств, согласно которому СССР прекращал свое существование. В партийной верхушке документ вызвал шок. Генерал-майор Вячеслав Генералов был начальником охраны служебной дачи Горбачева в Форосе, на которой в то время находился генсек. Генералов вспоминает, как Крючков срочно вызвал его в Москву. Он мне сказал, что вот так и так, значит, положение совсем маховое, значит, члены политбюро здесь собирались и приняли решение поехать к Горбачеву еще раз доложить обстановку и, возможно, будем просить обведения чрезвычайной ситуации. Накануне создания ГКЧП Крючков и еще несколько человек общаются с Горбачевым. Разговор идет на повышенных тонах. Вячеслав Генералов рассказал нам о самых важных моментах этой беседы. Михаил Сергеевич, мы просим вас поехать в Москву и собрать вот, политбюро и принять конкретное решение. Это прозвучит невероятно, но очевидцы тех событий утверждают, Михаил Горбачев знал о Путче заранее и по одной из версий был вынужден разыгрывать узника. Последний президент СССР слишком хорошо понимал, государство находится на грани распада. Понимал, как никто, мгновенный распад великой державы приведет к небывалым социальным потрясениям, голоду, крови, бедствия. Как в итоге и вышло. Государственная комиссия по через. Сучайному положению арест Ельцина, срыв беловежских соглашений ⁇ это был последний шанс сохранить страну единой. Но есть и другое мнение, что переворот несколько месяцев вызревал под крылом КГБ и непосредственно его председателя Владимира Крючкова. Хорошо известно, что перед отъездом Горбачева в Форос у него состоялась встреча на троих, это с Ельцином и Назарбаевым, где они обсуждали первые шаги после подписания вот того нового союзного договора, который планировался на 20 августа 1991 года. И между ними была достигнута договоренность, что после подписания этого договора Первым делом в отставку уйдут премьер-министр Павлов и все руководители силовых ведомств. Значит, министр обороны Язов, председатель КГБ Крючков и так далее. Запись этого разговора, она в этот же день легла на стол Владимира Александровича. Поэтому э, можно понять, что э, вот таким вот первым толчком э, стал именно шкурный интерес. А потом уже можно, безусловно, было говорить о том, что вот мы спасаем Отечество. Это видео – один из главных символов распада СССР. Вечерняя пресс-конференция ГКЧП 19 августа 1991 года. За столом находятся руководители страны с безрадостными растерянными лицами. Они сообщают о введении в стране чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение вводится, как я уже сказал, в очень трудный период. И для того, чтобы избежать каких-либо эксцессов, мы вынуждены были принять некоторые меры по безопасности, наши граждане. Но телезрители больше обращают внимание на трясущиеся руки вице-президента СССР Геннадия Янаева. Или нервничает, или выпивал накануне. Простые граждане страны еще не понимают, какими судьбоносными окажутся эти дни. ГКЧП. Что это было? Одни называют эти события агонией системы. Попыткой узурпаторов захватить власть и вернуть страну в темные времена плановой экономики и жесткой номенклатуры. Другие говорят, что в ГКЧП вошли офицеры, которые давали присягу, и которые не могли допустить, чтобы страна распалась, а воля народа, высказанная на референдуме, была полностью проигнорирована. Был ли шанс у путчистов сохранить страну? Почему тогда победил Ельцин? И кто кого? Его поддерживал на самом деле. Крючков в одной из своих книг утверждал, что в августовские дни 91 года Бориса Ельцина защищали сотрудники КГБ. И это был якобы личный приказ самого Крючкова. Ну, очень сомнительна такая забота члена ГКЧП о главном оппозиционере режима. И непонятно, каким образом чекисты защищали Ельцина. Может быть, просто не получая приказ о его ликвидации. Что установлено точно, так это неоднократные Телефонные переговоры Крючкова с Ельцином, проходившие, кстати, по инициативе председателя КГБ. Он успокаивал Ельцина. Борис Николаевич, никакого штурма Белого дома не планируется. Правда, было это уже 20 и 21 августа, когда Крючкову стало понятно, что затея с ГКЧП окончательно провалилась. Именно Ельцин на танке показал, кто в стране реальный лидер. Он заявил, что поддерживает новый союзный договор, который означает распад СССР. Руководство России заняло решительную позицию по союзному договору. А вот у ГКЧП не было явного лидера. Лишь волею обстоятельств координирующую роль выполнял председатель КГБ Владимир Крючков. Вот в этот период... Нужен, знаете, вот, типа Лаврентия Павловича, да, Ежова, Ягоды, Ягоды, вернее. Жесткие люди, понимаете. А Владимир Александрович, он интеллигентный человек. Уже через 4 месяца, в декабре, будет подписан Беловежский договор. После подписания документа жители Советского Союза узнали, что отныне они живут в разных странах. 19 августа стало для Владимира Крючкова, как и для Союза, который он пытался спасти, началом конца. Руководитель самой могущественной спецслужбы мира, который всю жизнь посвятил охране своей страны, вдруг в один миг оказался совершенно бессильным. После выступления Ельцина стало понятно, что проект ГКЧП был завершен, и война за СССР проиграна. Если вы могли бы вот представить себе, как он переживал. Вот Когда мы приехали из Фороса после уже 22 21 22-го числа, вот, он говорит, да, нас сейчас, конечно, арестуют, но так нам и нужно. Почему? Потому что мы не сделали то, что надо было бы сделать. Но почему Владимир Крючков и другие участники ГКЧП, пытаясь изо всех сил сохранить СССР, вдруг отказались от своего плана? Не довели его до конца? У меня в руках письмо бывшего председателя КГБ СССР Владимира Крючкова президенту СССР Михаилу Горбачеву от 25 августа 1991 года. Вот что пишет Крючков. Уважаемый Михаил Сергеевич, огромное чувство стыда тяжелого, давящего, неотступного, терзает постоянно. Позвольте объяснить вам буквально несколько моментов. Когда вы были вне связи, я думал, как тяжело вам, Раисе Максимовне, семье. И сам от этого приходил в ужас. Какая же жестокая штука эта политика, будь она неладна. Хотя, конечно, виновата не она. Конец цитаты. А кто же виноват? 25 августа 1991 года. Пуч провалился, его организаторы арестованы. И главный из них, Крючков, из Лефортовской тюрьмы пишет покаянное письмо Горбачеву. Зачем вообще он написал это письмо? На что рассчитывал? А может быть, это было действительно искреннее раскаяние серого кардинала советской номенклатуры? 22 августа 1991 года на сессии Верховного Совета России прозвучала весть о самоубийстве главы МВД СССР Бориса Пуго. Некоторые участники заседания встретили ее аплодисментами. Но потом многие из них пожалели о такой реакции. В тот день Пуга вернулся домой после нескольких бессонных ночей. Своей супруге он бросил лишь два слова – «Нас предали». После чего отчаявшийся офицер сначала застрелил из стабильного пистолета жену, а затем и себя. Провал ГКЧП и для председателя КГБ Владимира Крючкова стал личной драмой. Он был арестован и 17 месяцев провел в тюрьме. Теперь его политики и журналисты, не стесняясь, называли преступником. Мне по какому-то вопросу надо было Крючкову, с Крючковым встретиться после того, как он уже вышел из тюрьмы. Он говорит, ну приезжайте ко мне домой. Когда поднялись, и он что-то такие попытался такое пафосное что-то сказать. У него боевая была хорошая женщина, жена. И она его таким, знаете, русскими словами так, на него наехала и сказала, ты чего здесь выступаешь? Чего говоришь? Во всем, что произошло, виновен ты. И только ты. После 91-го Владимир Крючков почти не давал интервью. Он тихо работал в частном охранном агентстве и говорил, что по-прежнему живет в СССР. Хочу вновь обратиться к уже известному письму Владимира Крючкова из Лефортовской тюрьмы, адресованному президенту СССР Михаилу Горбачеву. Вот одна фраза из этого письма. Михаил Сергеевич, когда все это задумывалось, забота была одна. Как-то помочь стране. Действительно, объявленная перестройка в 1985 году, как вы знаете, это никому не секрет, она не дала тех ожидаемых результатов, которые мы все так очень ждали. Наша экономика сегодня находится в тяжелейшем положении. Взглянем еще раз на эти кадры. Пуч августа 91-го. Дрожащие руки Янаева. За столом нет Михаила Горбачева. В тот момент он находится в Форосе. Нет и главного вдохновителя ГКЧП Владимира Крючкова, председателя Комитета государственной безопасности СССР. В эти минуты именно он может повернуть историю назад и предотвратить распад страны. Им разработан четкий план. В Москву введены войска, элитные спецподразделения. Контролируется телевидение. Утром в боевую готовность приведены отряды КГБ. Группа «Альфа» получает приказ выдвигаться в село Архангельское для ареста Бориса Ельцина. Почему все это так и не было сделано? Упрекают Крючкова за то, что, скажем, не был арестован Ельцин, который только что в этот день пребывал, так сказать, в Москву. Хотя вроде бы там уже, так сказать, представители КГБ одной из организаций КГБ уже были готовы к тому. А команды, так сказать, о задержании Ельцина так и не поступило. Крючков... Прекрасно учитывал как бы, опыт венгерских событий, что так сказать, надо всячески избежать обострения обстановки, всячески надо избежать э, ну, стрельбы, э, жертв человеческих. Э, в этом сомнении нет ни, ни малейших. Владимир Крючков не захотел стрелять в собственный народ. Гением или злодеем он был. История рассудит. У меня в руках материалы первого допроса Владимира Крючкова после его ареста. Сентябрь 1991 года. Следователь спрашивает, каковы были мотивы ваших действий? И Крючков отвечает. Каким будет строй в нашей стране, капиталистическим или социалистическим, это еще можно было как-то переварить. Но распад Союза говорил о том, что страна охвачена смертельным кризисом. И Владимир Крючков, судя по всему, очень хотел этот кризис предотвратить. Пусть весьма специфическими методами, но он делал все возможное, чтобы сохранить Советский Союз. Но у него не получилось. Впрочем, ту страну спасти уже никто бы не смог. С вами был Павел Веденяфин. И берегите себя.